Коллеги, я вас приветствую. Сегодня будем делать рефакторинг некоторого кода. Ну, одни мои знакомые. Ну ладно, хорошо. Один мой подписчик попросил посмотреть код. И, в общем, я взял не все приложение, а выдрал некоторое количество контроллеров вернее один и даже грубо говоря один контроллер один метод и на примере этого э, метода в этом контроллере хочу показать как бы я внес какие изменения в общем я хочу просто поделиться своим опытом э, дам свои комментарии по этому поводу ну в общем поехали Итак, что я сделал? Я создал новый чистый проект из шаблона, который поставляется вместе с Visual Studio, называется Web API. Я удалил контроллер, который создается по умолчанию, и Webcast-сущность, которая к этому контроллеру привязана. Также создал новый контроллер, который называется Person Controller. Ну, в общем, э, в том проекте, который я смотрел, он назывался по-другому. Ну, я только изменил название, а суть оста абсолютно оставил ту, которая и была э, в том контроллере. Ну, и все зависимости разложил по тем папкам, которые, в общем-то, были в том проекте, который я смотрел. Итак, смотрите, что первое бросается в глаза... Ну для начала, смотрите, нейминг convention как минимум бросается в глаза и, в общем-то, местоположение, да, то есть в контроллере напиханные контроллеры, и сервисы, и интерфейсы и и DTO. Ну давайте по порядку. Итак, первое, что на самом деле нужно, я бы обычно поправил. Вот если Person контроллер, я бы сделал множественное число, то есть не Person, а People контроллер, да, чтобы подразумевать, что там обработка нескольких. Давайте для начала это и сделаем. Итак, я сделаю вот так вот. People контроллер, который будет обслуживать, видимо, я в общем сути не знаю, но я предпочитаю все сущности, например, Person, все сущности, которые относятся к инфраструктуре. Сервисы, менеджеры, провайдеры, именовать в единственном числе с названием сущности, ну, например, документ сервис или документ провайдер или документ менеджер а контроллеры во множественном числе документ контроллер ну вот вот вот так вот я делаю то есть чтобы на конверсия не нарушать во всех проектах я всегда делаю так и вот первое что опять же сразу я увидел уже теперь person в единственном числе сервис ну или наверное в соответствии с контроллером можно было бы его назвать people ну хотя нет, people уже нашное число. Так, и вот я сразу же вижу DTO. Смотрите, я так понимаю, сейф у нас используется. Ну, во-первых, опять же, смотрите, да, понеслась. А, давайте переименуем сразу файл, чтобы назывался правильно. И раз у нас на сохранение это task по naming convention он должен называться и async. Ну, это вот. Такая договоренность у Microsoft, что если у вас какая-то операция синхронная, дописывайте async. В общем, во многих местах это очень сильно помогает. Дальше, я так понимаю, что мы где-то сохраняем. Я, в общем-то, скопировал. Да, а, при регистрации персона мы используем Create DTO. Ну, смотрите, DTO это Data Transfer Object, и в моем понимании, это то, что используется при общении сервисов между сервисами. Yeah. Ну, другой вариант, что э, может быть какой-то API отдает наружу DTO. Ну, да, это тоже будет работать. Другой вариант, что здесь мы делаем регистрацию. У нас данные приходят с формы. И я предпочитаю называть не DTO, а View model. Ну, вот, просто мне так больше нравится. Person View model, то есть, то, что пришло со View, и эта модель, как бы вот как бы тут на самом деле, мне кажется, более понятно и э, дальше смотрите модул у нас есть вот пол э, и э, здесь пол указывается гендер э, атрибуты указаны как nullable и соответственно ну здесь в общем то все остальное нормально Birthday, ой, first date last name first name отлично на мой взгляд смотрится так давайте только переименуем и файл но ну, единственное что я бы создал здесь папку которую назвал бы view models и здесь бы в ней создал бы э, people people и э, вот в этой бы папке э, создавал бы соответственно если был бы новый контроллер, там бы были бы новые ViewModels в общем все ViewModels я всегда храню в одной папке э, и по названию контроллера, к которому относится то есть вот это теоретически мне нужно перенести вот сюда и поменять немножко namespace Отлично. То есть появится новый контроллер, например, документ-контроллер, то здесь в папке ViewModel будет папка Документ. И, соответственно, в общем, множественное единственное число как бы тоже я предполагаю, что когда вы соблюдаете какой-то конвеншн, то вам проще понять, э, к, каком, к какой папке относится, если и названия будут соблюдаться множественное единственное число. Итак, это вот примерно выглядит так. Модул. Ну, я бы не сказал, что это Model. Наверное, это вообще должно быть где-то в отдельном... Ну, давайте добавим на самом деле. Я вот решил показать. Давайте покажу. Я думаю, что... Ну, давайте так. Смотрите. гендер это у нас enum. И gender скорее всего я бы сюда дописал type. Ну, в общем, у меня такой naming convention. Если enum это type или... Если тип занял какой-нибудь kind, я дописываю. Ну, в данном случае gender type, это как раз говорит о том, что это выбор. Enam. Enam обычно я нам. Я нам обычно храню в контрактах, то есть в, э, в отдельной сборке, при условии, что она где-то будет еще использоваться. В общем, э, если потребности выносить в отдельный проект нет, то есть в других проектах это не будет использовано, то я оставляю в папку, называю контракт. Нет, давайте я переименую существующую. Зачем я? контракт Вот. И, в общем-то, мне нужно теперь переименовать папку. Ой, в смысле, namespace. Вот. То есть, это контракты. И если вдруг потребуется, создаю новый э, проект, выкидываю туда всю папку контракта, и он все работает, короче. Так, дальше. Что еще интересно в этом проекте? Ну, вот смотрите, есть контроллер, есть интерфейсы, есть... Но, по большому счету... Service. Ну, смотрите, опять же, если говорить про DDD, вот это Domain Driven Design, или допустим Clean Architecture, есть сервисы э, приложения, есть сервисы инфраструктуры, и в данном случае сервис является инфраструктурой, то есть я бы его перенес в папку Infra Structure и э, вот даже вот так вот бы, Services и вот этот бы сервис у меня находился бы вот в этой вот папке вместе со своей реализацией. А объясню, если в каком-то момент потребуется уровень э, поменять, то есть, допустим, э, ну, то есть будет какой-нибудь сервис, который будет являться на уровне архитектуры, он должен выходить из этого проекта, подниматься на уровень выше по иерархии зависимостей, и э, там уже будет он инфраструктурный. Да, я тут неправильно назвал. Давайте переназовем Infra structure Вот так. Вот. То это уже делается, в общем, в тех местах, где это нужно. То есть, если папка инфраструктуры, это понятно, сервисы понятно, А если это а, уровень приложения, сервис, то он должен быть в другом проекте, ну, где-то выше по иерархии. Ну, как-то вот так пока. Итак, у меня есть сервис, который я не стал писать реализацию. В общем-то, это и не важно. И потом... Э, да, давайте мы вот здесь вот напишем вот такую штуку. А вот это вот удалим. Так, дальше получается, что у меня есть dependency-container. Да, вот он, который регистрирует. И здесь у меня в папке сервисы... Ну, я обычно совмещаю, да. Ну, давайте я прям сделаю так, как, как я обычно делаю. Я вот это вот вырезаю. И вот сюда вписываю один сервис. На самом деле э, тут как бы разницы нету, как как называть, или ай или без. Ну обычно я называю без него, поэтому я сейчас вот этот вот удалю файл и здесь сделаю изменение вот такое. Person service и внутри него содержится как раз контракт на его реализацию. Опс. Так, что-то у меня тут лишнего переименовывал, давайте вот это отключу, это видимо уже вижу студия. Visual Studio да, вот так. Итак, получается, что у меня здесь в папке Intrastructure Services а, Сервисы сюда будут добавляться, в In еще может быть провайдеры, менеджеры, там хелперы, еще что-то Ну то есть то, что связано непосредственно с инфраструктурой Итак, у нас есть э, реализация, кстати, вот здесь вот можно выбирать, если что но обычно вот этот вот я кидаю в самый низ, ну давайте так я и сделаю. Вот так. То есть есть реализация, сохранение, так дальше. Здесь вроде бы все нормально, теперь давайте посмотрим самое интересное. Есть контроллеры, есть контроллерс. Ну э, давайте его, он у меня уже переименован, а файл нет. Давайте переименуем, чтобы он не мешался. Ну и в общем, что здесь такого? Здесь на самом деле уже радует, что человек использует personal Service, он через Inject сюда попадает, не New person-creative-model-register отлично, ну смотрите, вот bad request на самом деле ну не знаю, на самом деле это спорный вопрос, но в последнее время вышла спецификация точно ее номер не помню, но могу скинуть в описании о том, что желательно детализировать ответ от бэкэнда для того, чтобы UI, ну или э, потребитель этого API, понимал, почему Bad Request. То есть э, нужно, э, собственно, говорить о том, почему не сработало тот -то или иное значение. То есть, другими словами, либо вы возвращаете результат, который ждет пользователь, либо вы возвращаете э, информацию о том, почему пользователь не получил этот результат. Э, Где-то на сайте у меня есть, э, и в блоге, кстати, и на видео есть информация про Operation Result, что это такое, с чем его едят. И вот сюда бы я бы, на самом деле, сделал operation. Result. Первым делом. Result. Так, и, видимо, ну да, естественно, здесь его нету. Давайте его установлю. Начну гид пакеты. Operation. Result. на самом деле этот в который всего лишь навсего э, позволяет обернуть в, результат возвращаемый с сервера и таких в общем-то в на самом деле при огромное количество в интернете и дело в том что вот спецификация последняя ну то есть не, на самом деле не последняя она появилась недавно а вот она как бы вот этот operation резал эту концепцию ну в общем реализует и к чему сводится вопрос ну если говорить о том что логика находится прямо здесь это как бы ну, плохой вариант да теоретически ой я тут смотрю else есть else это вообще отдельная история но ну, смотреть по порядку теоретически когда вы сюда в контроль разошьете вот это вот все что здесь вот есть да, вот до сюда это есть не ну не совсем камильфоне есть good. поэтому должен какой-то сервис валидации быть или валидатор или валидатор helper можно даже использовать сторонние библиотеки можно в общем-то вынести это в какой-нибудь э, сервис опять же validation сервис до да, который будет обслуживать и проверять конкретную модель ну лучше конечно всего использовать уже э, существующие библиотеки во-первых они достаточно хорошо работают, во-вторых, их разработкой занимаются другие разработчики, в общем, пользоваться плодами это как бы хорошо. Я сейчас говорю про Fluent Validation, отличная штука, отлично вкладывается в концепцию э, медиатора, вот этого пайплайна, вот это вот вертикал э, слайс, если хотите, ну, когда у вас есть, короче, вариант реализовать валидацию на основании э, фреймворка, который вот реализован в ASP.NET Core, то есть в MVC. И здесь э, это достаточно просто сделать. Нужно сделать Ivalidatable Object и вот, вот здесь вот, вот сделать все проверки. Ну, давайте я для примера сделаю это именно здесь. То есть если у меня... Ну, смотрите, не могу <laughs> сказать, не сказать. Во-первых, Else уже даже Visual Studio подсвечивает. Райдер уже давно, Visual Studio, ну, достаточно недавно. Else это уже на самом деле ну, не камильфо, да, то есть если вы его еще используете вообще где-то в логике, это на самом деле не красит вас как разработчика в общем рекомендую настоятельно избежать вот этой вот концепции использования else ну и э, опять же, если бы мне потребовалось реализовать вот эту проверку ну, смотрите, так, мне нужно, что модель не null этого не может быть, validation здесь пустое, здесь длина Здесь пустое здесь длина ну вот это вот все можно вынести вот сюда ну не говоря уже про validation э, э, то есть fluent assertion который реализует это в отдельном месте очень красиво но ну, если бы вдруг э, я не смог использовать fluent assertion ой fluent validation прошу прощения то я бы это сделал вот здесь но опять же, это на самом деле не самый хороший вариант, потому что iValidateBallObject а, ⁇ интересная и красивая штука, но она привязана к фреймворку. И кроме как, ну давайте покажу, что она реально привязана к фреймворку, iSP.NET Core. И кроме как здесь вы не сможете проверить эту модель. Другими словами, если система uh, Computer Data Annotation. Вот, то есть, ну даже не столько к фреймворку, сколько uh, к платформе, наверное, лучше сказать. Вот, то есть сторонняя разработка Fluent э, Validation, она как бы более гибко позволяет управлять, ну и дает более положительные, наверное, более удобные инструменты. Ну, если говорить про вот этот вот, э, вот здесь в данном моменте реализацию, то есть вот в таком, то это было бы пример, примерно вот так, да, то есть давайте я покажу вот эту штуку, вот эту, вот эту это должно быть примерно вот упс вот так вот примерно э, вот так это должно выглядеть ну и вместо bad request я теоретически должен вернуть э, new ой return Yield Return, New validation Result. И вот сюда вписать э, как раз ошибку, которую я буду возвращать. Ну и по образу и подобию я сделаю то же самое для других свойств. Для других проверок. В общем, это точно будет работать. Вот. И единственное, что э, мне вот здесь нужно. Вот такие штуки поставить, чтобы убедиться, что это не пустое значение. Вот таким вот образом. Ну, это как вариант, да, и это будет также прекрасно работать, но уже на платформе другой библиотеки, которая, в общем-то, как вы понимаете, тоже имеет плюсы. <смех> в в от плюсы, потому что другие библиотеки ставить не нужно, эта библиотека встроена ну и здесь у меня тогда получается не bad request, а мне нужно вернуть operation result ну пусть он называется так а, во-первых у меня operation result чего-то должен быть да? то есть я э, что-то должен вернуть как результат того так, ну я здесь неправильно написал, да? давайте я вот так вот переделаю здесь должно быть вот, упс здесь должно быть вот так так так так так сейчас секунду вот action result должен быть конечно же вот здесь это я поспешил а что-то должно быть результатом для operation, да то есть э, какой-то result какой-то э, в общем-то, значение должно быть то есть, э, что я должен сказать ну, давайте я тот же самый person. вообще, теоретически, я обычно делаю person, э, view PersonViewModel то есть, не Create, а PersonViewModel который уже является проекцией конкретной сущности после сохранения ну, в принципе, оно и так, конечно, будет работать, здесь я должен вернуть ОК okay, и, соответственно, Operation вот, ну, перед этим давайте сделаем не так давайте сделаем вообще правильно вот это вот уберем вот и теперь в общем то мне нужно что сделать ну во первых моду у меня здесь может быть ну и здесь я должен Operation сказать это uh, error ну как вариант то есть какой какой то нужны предоставить информацию uh, ну допустим new микросервис uh, так ладно аргумент Uh, null exception то есть я не знаю почему у меня null сюда пришел я должен сделать return operation uh, другими словами uh, я вот эта вот политика исключаю использование оператора else и в данном случае у меня уже получается здесь валидный абсолютно uh, тот самый viewmodel ну, можно кстати сделать еще вот здесь проверку if model state но ну, это проверка на валидности объекта, который сериализовала платформа Spodout Netcore, ну в частности MVC и она э, гарантирует вам, что свойства все заполнено. она как раз и включает вот эту проверку, ну для примера давайте здесь бреку поставим и прогоним эту штуку и в данном варианте, если у меня модул невалидный, а вот если бы это был просто MVC я бы здесь вернул Model state, наполнить какой-то модул state вот так вот add error я бы здесь написал, и тогда бы этот error пошел бы на форму э, ASP.NET MVC форму, соответственно в Razer, да, так сказать. Ну, я поэтому здесь это не использую, мне достаточно провалидировать в другом месте. Ну, и в данном варианте, посмотрите как сократился контроллер э, вот, вот как-то вот наверное вот так, да. А, ну, для того, чтобы у меня еще operation, да, там, ну я бы сделал, чтобы у меня здесь var result это был какой-то view viewmodel и этот operation result равен result ну вот как-то вот так чтобы установить а так как у меня result не возвращает ну давайте я наверное ну, я бы сделал вот так ну, в общем раз уж начал делать давайте делать я бы сделал person create model. ну вообще был бы здесь давайте я вот так вот его сделаю person вот у меня его нету я бы до да, писанины получается больше но тем не менее так вот это я перемещу в папку которая называется people отлично и теперь я здесь должен вернуть соответственно ну пусть будет new А, ну давайте вернем тот же самый модуль. И это теперь нужно изменить в сигнатуре. Вот, вот такая вот песня какая-то получается. И так как у нас здесь result, task from uh, result, вот так вот. Pearson viewmodel. А, мы же возвращаем viewmodel. Ну ладно, давайте сделаем так. New Pearson model. Вот таким вот образом и получается, что у меня здесь тоже нужно поправить здесь будет у меня возвращаться create Ой, в смысле не create, а просто viewModel и соответственно я получу при сохранении какой-то result, я его отправлю сюда здесь еще обычно пишу operation ну допустим add success ну давайте так, successfully created ну вот как-то вот так, да, то есть я не хочу навязать вот эту вот политику своих собственных реализаций и подходов. Я просто хочу показать пример, как это в принципе может быть по-другому, да. То есть, ну, во-первых, у вас в контроллер освобождается, более того, вот эту штуку можно вынести, ну, например, в медиатор, если потребуется использование в другом. Вместе, то есть допустим вы регистрацию делаете и на сайте, и в DPF-приложении, и в мобильном, то вот эту регистрацию можно вынести в медиатор, в отдельную сборку, и как необходимую сборку, которая отвязана от реализации э, конкретной платформы, можно инжектировать в нужные платформы, так сказать. И, в общем-то, использовать без каких-либо проблем. И валидацию в том числе. Вот почему валидацию нужно отцеплять от контроллера, то есть от стандартного. Ну, в данном варианте я не до конца, может быть, знаком с логикой того приложения, которое смотрел. Поэтому, ну, вот такой вот вариант пока предложу. Но имейте в виду, что если у вас есть другие использователи этих сборок, то обычно это как бы выносится в отдельные проекты и простым инжектом, или подключение проекта или даже через нугит пакет можно их в общем упростить вот эту вот реализацию так ну дальше что наверное наверное давайте запустим для начала так я запускаю из ну ладно пусть будет из Давайте что-нибудь напишем здесь. Здесь поменяем дату. И в конце концов выполним этот запрос. Сработала бряка. Как раз та самая валидация, которая исполняет за нас платформа, то есть sp.net core. Ну, я сниму бряку. Здесь у меня теоретически просто проверки сработают. Ну и вот как результат. Вот. Мы видим Operation Result. У нас U-Model пустой, поэтому просто две скобки. Окей, okay, true. В общем-то, Successfully Created. В общем, что и требовалось доказать. Ну что ж, друзья, на этом, наверное, все. Больше тут я пока... Ничего делать не буду. На всяком случае, я поясню, что можно даже рефакторинг сделать разными способами. И если у вас появится вопрос, я готов на них ответить. В общем-то, на этом я с вами прощаюсь. И пишите правильный код.